Добрый день, друзья! И сегодня я для вас подготовил свою полностью живую торговлю. Сейчас я буду торговать в режиме онлайн. Вы увидите, как я определяю эти пробития, как я подбираю время экспирации и все это на этой торговой сессии. Плюс ко всему я расскажу вам, как работать с небольшим депозитом. Я специально вложил 1000 рублей, чтобы показать вам, как нужно правильно распределять свои средства. У меня есть опыт увеличения депозита с 350 до 20 тысяч рублей и также с 1000 до 10 тысяч. И сейчас я покажу вам тот способ, с помощью которого я это делал. Я уже немножко поторговал, сделал 17% к депозиту. И в чем же заключается наш money management? Мы с вами будем использовать три ступени. Три ступени должны в сумме составлять 30% от нашего депозита. То есть на Олимпе минимальная сумма сделки 30 рублей. Каждую нашу ступень мы с вами увеличиваем три раза. То есть получается 30, 90 и 270. И в сумме вот эти вот три ступени как раз будут составлять примерно 30% от нашей 1000 рублей. Если мы делаем три минуса подряд, то мы фиксируем убыток, получаем просадку и заново переходим к первой ступени. Таким образом, чтобы слить этот депозит, нам нужно получить три просадки подряд, что сделать крайне сложно. Итак, я нашел хорошую валютную пару ГВП АУД. Смотрите, у нас здесь есть уровень сопротивления, который в данный момент у нас скоро пробьется, и уровень поддержки. Это у нас фигура восходящий треугольник. Теперь нужно определить наше пробитие. Смотрите, давайте нарисуем уровень на платформе. Вот наш небольшой локальный уровень сопротивления, который сейчас у нас пробьется. И здесь я захожу на 3 минутки на пробитие этого уровня. Здесь вполне хватит 3 минут. Будет сильный импульс на повышение, и наш уровень сопротивления у нас пробьется. Давайте я расскажу, как я это определил. Смотрите, вот у нас цена подошла к уровню сопротивления. Немножко об него побилось Образовались свечи с тенями Видим здесь такую небольшую красную свечу И в принципе у нас здесь повсюду есть тени То есть цена попыталась уйти с нашего уровня сопротивления И отскочить от него Но у нее это не получилось Далее мы видим сильный импульс на повышение И как только цена стала выше максимумов Я тут же зашел То есть я открыл сделку Когда цена немного превысила вот эти вот наши Тени Надеюсь это понятно Как видим происходит сильное Уверенное пробитие уровня сопротивления И давайте с вами немножко подождем Итак как видим остается 5 секунд Мощное уверенное пробитие уровня сопротивления Цена все 3 минуты шла на повышение И сделочка у нас заходит в плюс Вот прямо при вас Мы с вами определили пробитие уровня И зашли у него очень уверенно Итак, давайте дальше анализировать Я найду другую валютную пару Итак, смотрите, валютная пара у Децхафе И здесь я уже сразу же вижу пробитие Давайте быстренько проанализируем 4 минуты остается до конца жизни свечи 4,5 минуты Давайте зайдем вниз на 4 минутки Смотрите, здесь у нас есть уровень поддержки Вот этот самый уровень поддержки Тренд у нас нисходящий, как видим Давайте более подробно осмотрим ситуацию. Смотрите, так здесь немножко не видно, нужно немножко график отдалить. Вот я опять же рисую уровень поддержки. Смотрите, цена здесь у нас дошла до этого уровня и моментально от него отскочила. Это видно по тени. Далее смотрим, что у нас происходит здесь. Цена у нас совершила мощный импульс на понижение. Попыталась отскочить, видно нашу такую зеленую свечу, и эта свеча образовала собой молот, который говорит нам о том, что цена очень сильно хочет пойти на понижение. Итак, остается 10 секунд, импульс на понижение мы словили, и сделочка у нас заходит в плюс. Опасная ситуация под конец была, это из-за времени экспирации. А вот, смотрите, я продолжил торговать и дошел до третьей ступени. И как раз сейчас вам покажу, как работает этот money management. А вот справа видим, что я поставил сделку 30 рублей, она зашла в минус. Далее я перешел на вторую ступень, 90 рублей тоже в минус зашла. И последняя, третья ступенька. Здесь у нас происходит шикарное пробитие. Но если бы эта сделка зашла в минус, то я бы закончил нашу торговлю. То есть зафиксировал бы убыток и Просто перешел на первую ступень. Но видим, что сделка у нас заходит в плюс. И я все равно остаюсь на первой ступени. Только уже с большой прибылью. Вот таким образом потихонечку наращивается у нас депозит. Давайте разберем еще несколько ситуаций. Смотрите. Здесь я захожу на пробитие небольшого локального уровня поддержки. Зашел я здесь по движению цены. Видим по зеленой свече, что цена пыталась отскочить от этого уровня. Но у нее не получилось и огромной тенью она вернулась вниз. Образовался такой паттерн молот, после чего цена дальше продолжила двигаться вниз. Здесь я зашел на 3 минутки, на небольшое время экспирации, чтобы поймать такой пробивной импульс, а также здесь можно заметить небольшой нисходящий треугольник, что тоже нам говорит о возможном пробитии. Итак, остается 10 секунд, немного опасная ситуация в конце, но, как видим, все хорошо, и сделочка у нас заходит в плюс. Видите, поймали такой небольшой прибивной импульс, который я определил по движению цены. Вот мне некоторые говорят, что как ты можешь определить пробитие без индикаторов, без объемов и тому подобное. Ну вот я просто определяю пробитие по движению цены, смотрю на свечной график и определяю пробитие. Хотите верьте, хотите нет, но сделочки у меня заходят. Я даже торговал онлайн на видео. И вы сами видели, как я анализирую. Итак, последняя на сегодня ситуация. Видим сильный нисходящий тренд. И видим, что цена у нас пробивает потихонечку все локальные уровни. То есть идет ниже, образуется коридор, дальше идет ниже и также образуется коридор. Потихонечку эти локальные уровни пробиваются и здесь я также зашел вниз на пробитие. Зашел здесь на 5 минут, просто по стандарту выбрал время экспирации. Ничего особо не определял. То есть при уверенном нисходящем тренде я захожу на пробитие небольших локальных уровней поддержки. Поскольку цена идет вниз и локальные уровни потихонечку у нас пробиваются. Постепенно, постепенно так цена идет все ниже и ниже. Итак, остается 10 секунд. Как видим, опять же опасная ситуация. 5 минут было много здесь. Но сделочка тем не менее у нас заходит в плюс. Здесь я не подбирал время экспирации, поэтому... Вот так вот получилось. Как видите, произошел ложный пробой, но прибивной импульс мы с вами поймали. Опять же, мне пишут, что может быть ложный пробой, но смысл в том, что я уже получаю прибыль с этого импульса, который у нас произошел. Будь пробой ложный или нет, все равно я получил прибыль. А, все, сделал я 40% к депозиту, на сегодня заканчиваю. Отличный результат. Вот, друзья, вот такой вот видео у меня получилось. Надеюсь, я вам смог как-то помочь. Спасибо огромное за вашу поддержку. Всем желаю всего самого наилучшего и всем пока.